Из года в год обучение молодежи, как говорится, ради корочки стремительно теряет свой смысл. Об этом молодым политологам КФУ лично заявил член партии Единая Россия. Он же депутат Государственной Думы Российской Федерации. Встреча с политиком состоялась в стенах университета на очередной встрече политического клуба КФУ ⁇ сковородка Поступаешь в учебное заведение, подписываешь контракт, где... Там написано в том числе, что ты можешь во время обучения получить, стипендии, общежитие, по окончанию, значит, какая пример зарплата, где будешь жить. Ну и, конечно, ты должен в указанном в контракте там, 5 лет, я не знаю, там 10 лет, может быть, 4 года, я не знаю, может, 3 года, и пойти в обязательном порядке работать. Ознакомительный доклад политика с ребятами в считанные минуты превратился в бурную дискуссию. Больше всего студентов-политологов интересовало, будет ли выбранное имя-профессия востребована в ближайшем будущем, а также какова судьба тех специальностей, спрос на которых просто огромен. И самое главное, действительно ли оправдан этот выбор. Но иметь надо в виду, я об этом не говорил, если одна из сторон нарушает условия этого контракта, то... Закон предусматривает в двойном размере возмещение, вот, э, скажем так, тех средств, которые были на, потрачены либо на, сту, на этого студента, либо студент возвращает. Если не устраивает, трудоустраивает э, министерство или район или предприятие, то он несет в отношении этого выпускника в двойном размере штрафные санкции. Как удалось выяснить, концепция 2020 года приема выпускников на бюджетную форму обучения с перспективой трудоустройства на ближайшие пять лет крепчает уже сегодня. А значит, можно смело предположить, что проблема трудоустройства молодых специалистов после окончания вуза и живет себя довольно быстро. Аделия Шемилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.